Друзья, а вы готовитесь к приходу весны? Так уже хочется светлых дней, первых цветов, теплого солнца. Давайте встречать весну вместе с Фаберлик. Будем действовать и познакомимся с удовольствием с каталогом номер 4 нового весеннего сезона 2020 года. Меня зовут Наталья Мечева и я с удовольствием представляю для вас видеообзор этого каталога. Действие каталога с 24 февраля по 15 марта. Невероятное количество новинок ждет нас за этот период. Это и 4 новых коллекции одежды, более 150 образов. Это уникальная, эксклюзивная линейка по уходу за кожей лица и тела и, конечно же, много новых интересных сюрпризов. А вы уже прошли регистрацию на сайте компании Фаберлик? Если вы до сих пор еще не присоединились к нашей команде, обязательно сделайте это в период действия четвертого каталога. Вас ждет несколько подарков и сюрприз. Дорогие друзья! Самый первый подарок – сразу после регистрации вы получаете скидку 20% на всю продукцию компании Faberlic. Если вы сделаете и оплатите заказ на сумму 1699 рублей в ценных каталогах, то уже со следующим заказом в пятом каталоге вы сможете приобрести для себя невероятные ароматы Рената и Рената Секрет всего за 1 рубль. Правда, потрясающее предложение. Но и это еще не все. Если вы после регистрации в течение 24 часов сделаете заказ, вас ждет сюрприз. А какой сюрприз, я не скажу, это же сюрприз. Дорогие друзья, в каталоге номер 4 завершает свое действие мега-акция «Океан приключений». Вы получили карты, необходимо их активировать в личном кабинете, и тогда вы получаете доступ к скидкам до 70% или вам будет гарантирован денежный приз, который пойдет на оплату следующего заказа. Ну а розыгрыш главных призов состоится 23 марта. А главные призы — это три путешествия на двоих во Французскую Британь с посещением инновационной лаборатории. Это 15 смартфонов Samsung Galaxy Note 10, 300 светодиодных масок для лица эксперт Faberlic и 3000 наборов Океаниум которые включают в себя крем для лица ночной и дневной, а также крем для век. Напоминаю, что призы распределяются среди тех, кто активировал бонусные карты. Обязательно поучаствуйте в этом розыгрыше, подарите себе такой шанс. Я с удовольствием представляю для вас долгожданные новинки в направлении «Мода и стиль». Знаете, Кристиан Диор очень доверял экстрасенсам. И прежде чем выпустить свою новую коллекцию, всегда сверял по звездам дату ее выхода. Но мы не будем доверять звездам. Мы точно знаем, что вам понравятся наши новые коллекции. Встречайте, коллекция «Богемия». Богемный стиль – это для тех, кто не привык выбирать между модой и комфортом. Давайте посмотрим, какие интересные предметы гардероба вы сможете найти для себя в этой коллекции. Ажурный трикотаж – всегда делает образ более аристократичным. А к нему легко можно подобрать летящую юбку. И у нас есть несколько фасонов таких юбок, обязательно которые вам понравятся. Такой образ будет свежим, гармоничным и по-настоящему весенним. Особой изюминкой нашего каталога является платье-рубашка, у которой контрастный верх и низ, имитирующий два разных предмета гардероба. А еще на юбке понизу вы увидите багетный принт, он обрамляет изделие как рамка. По-моему, превосходное решение для весенних дней. Также багетный принт можно увидеть на шикарной модели брюки Палацо, которые обязательно понравятся каждой моднице. Такие брюки легко сочетаются с объемным или очень простым верхом. Милые модницы, а у вас есть лаконичное платье? Платьев много не бывает, и в нашей коллекции вы найдете их сразу несколько. Возможно, это платье покажется простым, но поиграйте с деталями, украсьте платье аксессуарами, и ваш образ заиграет совершенно по-новому. А еще множество образов от наших стилистов компании Faberlic вы найдете на страницах каталога с 6 по 21. Анималистичные принты не сходят с модного пьедестала уже несколько сезонов. И у нас обновленная и переосмысленная коллекция «Анималиста». Обратите внимание на прекрасные вещи из этой коллекции. Думаю, что украшением любой модницы станет вот такой костюм. Жакет из ткани букле и к нему идет вот такая превосходная юбка. Вместе составляют модное сочетание. А юбка в каталоге стоит менее 2000 рублей. Обратите на это внимание, дорогие друзья. Без платья-жакета в этом сезоне не обойдется ни одна модница, и оно есть и в нашей коллекции. Посмотрите, лаконичный силуэт и интересная отделка. Это цепочки и металлизированные пуговицы. Блузка с анималистичным принтом – это уже сам по себе акцент вашего гардероба. И лучше всего сочетать ее с простыми вещами. Например, юбкой из крепа, которая вытянет ваш силуэт, сделает его более легким и стройным, и ваш повседневный образ – будет замечательно сформирован. Трикотажное платье черного или белого цвета, которое вы можете посмотреть в каталоге и на сайте компании Faberlic, тоже будет служить предметом ежедневного гардероба или можно использовать его даже на праздничный выход, украсив определенными аксессуарами. Кордовое кружево всегда ценилось самыми изысканными модницами. И теперь в нашей коллекции появляются вещи из кордового кружева. Это кружево, которое специально обработано и вышито сутажной нитью. Тогда оно становится более объемным и интересным. И в нашей коллекции мы предлагаем обратить внимание наших модниц на превосходную юбку. У этой модели еще и фестонный край. То есть узор обращен к низу. Это делает модель более романтичной и интересной. К такой юбке можно подобрать или блузку из кордового кружева, или простую светлую футболку. И третья, просто невероятная коллекция минималиста. Мне кажется, что она обязательно станет не только фаворитом этого каталога, но и любимицей всей нашей весенней коллекции 2020 года. Давайте начнем с потрясающего платья. Контрастные цвета, накладной карман и пляссировка на другом краю юбки делают это платье лучшим предметом вашего гардероба, например, для посещения офиса или вечеринки с подругами. Еще один тренд нашей коллекции – это брюки палацу, выполненные в небесно-голубом цвете. Прекрасно садятся по фигуре, подчеркивают вашу талию. И, конечно, их легко сочетать с боди или водолазками. Ну, например, как эта водолазка с геометричным принтом. И у вас получится потрясающий комплект. Кстати, все наши коллекции рассчитаны не только на миниатюрных красавиц, но и на дам весомых достоинств. Наша одежда предлагается до 62 размера. Ну и, наконец, мужская коллекция одежды от Faberlic. Дорогие друзья, наша коллекция называется «Наследие», потому что именно так передаются мужские ценности от отца к сыну. И юноша во время своего взросления обязательно копирует привычки, поведение своего отца, ну и, конечно же, манеру одеваться. Поэтому наша коллекция «Наследие» рассчитана и на взрослых мужчин, и на подрастающих мальчишек. В нашей коллекции «Наследие» вы увидите трикотажные рубашки. Это новинка. Но на самом деле на модных подиумах трикотажная рубашка давно уже завоевала свое признание. Потому что это очень удобная вещь гардероба, в ней комфортно, ее можно подобрать под любой низ. Это могут быть классические брюки, брюки карго или джинсы. А также особого внимания заслуживают обычные футболки. Однако прорезиненный принт делает их интересным предметом вашего гардероба. Обратите на их внимание, они выполнены в нескольких цветах. А также интересными для вас станут рубашки пола, комфортные, трикотажные, легко сочетающиеся с низом. Для тех мужчин, которые предпочитают классический выбор, мы обращаем внимание на кардиган из фактурной вязки. Он прекрасно сочетается с любым низом. В этом каталоге, начиная со страницы 223, наши стилисты позаботились о вас и подобрали интересные мужские образы. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина выглядел как с обложки, обязательно загляните в наш каталог. Для мальчишек коллекция Наследия копирует взрослые тренды. И давайте обратим внимание, например, на утепленный стеганный жилет. Это бескомпромиссное решение для детей и их родителей. Родители могут быть спокойны за комфорт, удобство и тепло, но ну а ребенок будет точно выделяться среди своих сверстников. И этот жилет пригодится для активных занятий, прогулок и порадует вашего модника. Дорогие друзья! Особого внимания заслуживают трикотажные рубашки, такие же, как у папы. Согласитесь, что такая деталь модного гардероба украсит повседневные будни вашего юноши. Вязанный кардиган глубокого синего цвета обойдется вам всего в 599 рублей и также дополнит ваш весенний гардероб. Ну и, конечно же, футболки и футболки пола с вышивкой порадуют вашего мальчика, а стоимость по каталогу всего 599 рублей. Замечательная коллекция, как у отца. Дорогие друзья, модные новинки уже не входят на страницы одного каталога. Если хотите узнать больше, ведь весна только начинается, обязательно загляните на наш сайт, а также продолжайте следить за новинками в наших видеообзорах. Для того, чтобы ваш образ был завершенным, конечно, нужно продумать, какую обувь вы к нему подберете. В нашей коллекции есть несколько вариантов. Может быть, это будет спортивная обувь, кеды или кроссовки, удобные слепоны или обувь для непогоды. Особое внимание обратите на шикарные туфли Glamour с 10-сантиметровым каблуком золотого и серебряного цвета. А еще у нас есть для вас интересные детали. В коллекции «Фаберлик» появляется кошелек «Барбара». Он выполнен из эко с ленточным плетением. Это удобный аксессуар на замке. Цена его в каталоге 599 рублей. Внутри этого кошелька замечательное отделение для мелочей, для купюр, а также много отделений для пластиковых карт. Этот кошелек великолепно сочетается со слепонами такого же цвета, выполненные из эко -кожи. По цене 1599 рублей. А в следующем каталоге к этому трио добавится интересная сумка, также с ленточным плетением. Если вы возьмете для себя все эти аксессуары, ваш образ всегда будут рассматривать прохожие люди. В коллекции Анималиста представлена замечательная обувь. Это и спортивные модели, это и босоножки с расширяющимся каблуком, и это модный акцент этого сезона. Дорогие друзья, посмотреть еще больше моделей вы сможете на сайте компании «Фаберлик». В коллекции обуви интересные кеды, ультрамодные кроссовки и классические лодочки размеры от 35 до 41. -го. Выбирайте любую обувь, и она обязательно украсит ваш образ, а еще даст вам поле для новых стильных экспериментов. Коллекции наследия, кеды и кроссовки служат дополнением к модному луку как во взрослой коллекции, так и в подростковой. В подростковой посмотрите на предложение кеды Энрике или Фидель. Обратите внимание на детали, именно они делают ваш образ уникальным. Но, ну, например, украшением вашего хвоста будет резинка с имитацией лент, и тогда прическа наполнится милым очарованием. 199 рублей стоит пара резинок. 699 рублей стоит палантин цвета шалфея. Прекрасный аксессуар к лаконичному платью. А еще аксессуары, это, конечно же, украшения, это серьги. Посмотрите, выполненные в природных материалах серьги Ариана или Эдит. А также я предлагаю вашему вниманию набор Софи, который сегодня я специально надела для вас. Это браслет и серьги. Украшения с крупными семьяющими камнями сделают образ элегантным и продемонстрируют твое безупречное чувство стиля. Коллекция Валерии – кольцо и серьги из филигранного стекла обеспечат россыпь сверкающих искорок, добавят очарование их обладательнице. Океан – таинственное пространство. Он хранит множество секретов, и мы знаем о нем меньше, чем о далеких планетах. Океан интересен тем, что именно там зародилась жизнь и живые существа живут под толщей воды, они живут в очень соленой воде или без света. Это уникальная лаборатория для создания интересной новой жизни. Именно эти интересные тайны разгадывает коллекция Фаберлик, которая выпущена специально для вас коллекция под названием океану. Итак, в нашем каталоге вы сможете познакомиться сразу с несколькими средствами, которые призваны останавливать старение молодых клеток кожи. Для вас специально мы представляем пробуждающий крем для лица, маску под названием питание и обновляющий крем для тела с цитрусово-морским ароматом. Дорогие друзья! А еще в текущем каталоге мы предлагаем вам морской эликсир, который усиливает действие крема и маски и концентрат вокруг глаз. Вы сможете с ними ознакомиться, приобретая их по каталогу. Ну а сейчас я хочу поговорить с вами о тканевых масках. Вы знаете, они недаром находятся на пике своей популярности. Дело в том, что это очень удобно, а у нас в компании целая новая коллекция тканевых масок ассортимент состоит из 6 единиц посмотрите какие они все разные и интересные каждая из них определенного цвета и воздействует точечно на любую проблему, которая вас беспокоит. Итак, посмотрите, например, оранжевая с витамином С, и называется она «Энергия». В розовой маске вы увидите экстракт розового жемчуга. Сиреневая маска содержит пептиды, пробуждающие внутренние ресурсы вашей кожи. Абсолютный магнит для влаги гиалуроновая кислота содержится в синей маске, а голубая обогащена коллагеном. А зеленая маска содержит экстракт алоэ вера и у нее прекрасное название безмятежность. Все эти маски вы можете приобрести по каталогу за сумму 179 рублей, однако если вы покупаете пару то стоимость уменьшается и каждая маска обойдется вам всего в 119 рублей. В преддверии 8 марта это замечательный подарок себе и своим близким. Дорогие друзья, компания Faberlic всегда поощряет консультантов, которые делают большие покупки. И если ваша покупка от 2000 рублей, то вы можете купить по сниженной цене прекрасный крем из серии ICU Корейская косметика всего за 479 рублей. Обратите внимание на страницу 177. Мы продолжаем ароматизированные странички и в каталоге номер 4, обратите внимание, страница 55 посвящена аромату Дона Феличи. Это цитрусовый аромат окунет вас в солнечную итальянскую Сицилию. 55% скидка и стоимость аромата по каталогу всего 599 рублей. На странице 61 вы сможете почувствовать и выбрать совершенно другой, утонченный зеленый аромат Renata Secret. Какой выберете для себя, решать только вам. И одно из самых выгодных предложений нашего каталога это сделать подарок всем-всем-всем женщинам к 8 марта. Дорогие друзья, для вас коллекция из 8 ароматов хитов на выбор. Каждый флакончик 30 мл стоит по каталогу 449 рублей. Однако, если вы покупаете сразу пару, то они обойдут вам намного дешевле. 279 рублей за флакон. Обратите внимание на страницы 78 и 79 из каталога номер 4. Отличная экономия и приятный аромат каждого флакончика духов. Милые дамы, а в линейке декоративной косметики у нас опять новинки. Согласитесь, губная помада не должна быть одинока в вашей сумочке или косметичке. Поэтому у нас для вас сразу две новых серии. Итак, первая серия Stay On помада стоит 199 рублей в ценах каталога, и это новая стойкая губная помада, представлена в семи оттенков. Она не сушит губы, ухаживает за губами, потому что в ее составе есть уникальные масла и витамин Е. Она дает завершающий матовый финиш, а также перламутровая помада Space Star одевает губы в элегантный сверкающий наряд. Это новый лимитированный выпуск из шести разных оттенков, выпущенный специально для наших красавиц к 8 марта. Вы сможете воспользоваться этим прекрасным предложением и приобрести для себя новую перламутровую помаду по супер цене, если вы сделали заказ на сумму 499 рублей в ценах каталога и более. С приходом весны хочется свежего воздуха, чистоты и цвета. Дорогие друзья, давайте объявим войну пыли, Распахнем окна и займемся стиркой. Тем более, что вы наверняка увидели, в прошлом каталоге у нас вышли обновленные стиральные порошки. Теперь у них гранулированная текстура. И благодаря ей порошок не пылит. А это значит, что им могут пользоваться люди, склонные к аллергии, а также им можно стирать детское белье. Вы наверняка заметили, что в нашей коллекции можно выбрать универсальный порошок, практически без запаха, или ароматы горной свежести и альпийского луга. А еще, дорогие друзья, про наши порошки и другие средства можно почитать, просканировав QR-код на странице 249-250. Если же вы только знакомитесь с ассортиментом компании Faberlic, вы можете приобрести одноразовые САШЕ, и воспользоваться ими для того, чтобы протестировать наши средства для стирки. Дорогие друзья, если вы совершали покупку по каталогу на сумму 299 рублей, то Саше возможно приобрести всего за 19 рублей. А еще помощниками в стирке будут пятновыводитель и отбеливатель, которые содержат активный кислород и делают вашу одежду безупречной, чистой, свежей. И, конечно, это порадует вас в весенние дни. Я завершаю наше путешествие по страницам каталога номер 4 и очень хочется присоединиться к поздравлениям Алексея Нечаева с 8 марта, которое вы найдете на первых страницах каталога. И от нашей команды мы хотим пожелать вам светлых мыслей, хорошего настроения, обязательно радости в вашем доме и в вашем сердце. Ведь весной жизнь только начинается. И мы от души желаем вам быть здоровыми, красивыми и счастливыми. Мы будем рады видеть вас на новых видеопрезентациях. А сегодня я, Наталья Мечева, прощаюсь с вами. До новых встреч!